Извините, это будет ролик с матом, поэтому... Поломанный паук. Короче, здесь вложение, наверное, 1150. Вообще сквозня. Это вам такой экспресс показуха. Йо! Друзья мои, можете посмотреть, какие бывают мотоциклы. Вот это стоит за 200 тысяч рублей 2014 -го года или 2013 -го года. Вы говорите, что мы взяли очень дорого. А вот, вот такое состояние Ерша. И вот оно вот такое вот. Вы на фотографиях можете сейчас сами увидеть я фотки поставляю вот такие вот и дела есть вот такие вот, вот потрясающие дырка. дела здесь сквозная дырка здесь тоже переделанный из уголка Чего-то не швейдер сюда не вставили непонятно а, человек еще дырка сквозняковая вот здесь есть вообще сквозняк на таком состоянии отдают за 200 тысяч рублей прямо сказка не фантастика здесь пластик китайский Фара оригинал вся подбитая. Зеркала не оригинал. А, фара оригинал. Но она вся потертая. Вот такая вот. вот. чтобы вам лучше было видно. Вот примерно в таком состоянии продают мотоциклы. Руль не оригинальный. Здесь какие-то костролябы. Здесь замок вот так вот выглядит. Бак крашеный. Потому что мы видим здесь шпаклевку, да? А, что здесь еще интересного? Да тут все интересно. Тут надо просто разворачиваться и уходить. Мы просто с Аленой. Вот она, Алена. Которая с нами ездила во Вьетнам Вот они Мы хотели его купить Поставить на него красиво пластик И дальше продолжать Кому-нибудь его продавать Ну типа привести в чувство Потому что у нас есть возможность купить пластик дешевле Но поставить оригинал Диски 4,46, 76 Это еще нормуль Вот, пробег заявлен как 12 Но Так, эти диски 4,75 Тоже, Алена, открой заднюю ситушку. Это вам такой экспресс показуха Бидон не оригинальный стоит Охлаждающей жидкости Это не оригинальный бидон Это бидон вообще стоит с, а, с десятки, с двенашки Бачок расширителя Это что такое? Вот смотрите Это что такое стоит вот здесь? Это бачок расширителя чего? Какой-нибудь десятки? Вот Смотрите здесь, это вперед вот сюда так, смотрите здесь. Грузиков нет. Одна ручка не оригинальная, вторая оригинальная отломана. Здесь вот такая вот беда. Дальше смотрим. По пробегу заявлено 12,5 тысяч. За 12,5 тысяч вот такого, вот такого, вот такого не бывает. У Алены такой же Ешь, только N. Сколько бы ты прошла? 1030. 1030 она прошла. И вот такого у нее за 30 тысяч нету. Нет, в смысле у тебя всего там под 50, нет? Нет. А, нет, 30 тысяч. И такого у нее нет. Вот как-то вот так, друзья мои, вы говорите про беги. Как можно было так убить мотоцикл? Здесь вот такой вот колхоз болт, просто потрясающий. Смотрите, какая прелесть. И это за 200 тысяч рублей. Вы хотите сказать, что это дешево? Это выгодно? Это выгодно, знаете, как есть такое выгодно, поменять одну букву? Вы говно. То есть это я чувствую себя говном, когда я покупаю такую технику задешево. А потом вваливаю в нее еще больше. Да, я перелезу. Сейчас я перелезу. Расшительный бачок меня просто удивил. Здесь вот такие костролябы, это оригинальный пластик, это вроде как оригинальный. Хотя может быть тоже Китай. Нет, вот этот оригинальный. Этот может быть могу поспорить, еще не вижу. Вот такое состояние мотоцикла. Это к чертовой матери выкинуть и поставить новый. Здесь вот такие вот щели а, тут у нас лапка отломана я показывал классно классно да вот она такая же хрень вот здесь а, смотрим что дальше диск задний посмотрим задний диск сколько у нас тут его 448 В принципе нормально то есть пробег я думаю здесь под под 40 под 50 резину заднюю под замену хотя не 18 год еще можно оставить но это у нас брид, да? Это у нас шинка вообще стоит. Вот такие вот дела. Там какая-то изолента у нас на мод, у нас все здесь, чем непонятно. Здесь вот так вот. Красиво, да? Номер вообще непонятно. Там, соответственно, поворотник уваленный его под замену. Зеркало битое. мотоцикл битый, перебитый, руль не оригинальный. Короче, здесь вложение, наверное, 1150, чтобы его нормально положить уложить в смысле здесь у нас смотрим вот фара вот так вот выглядит фара вы сейчас на фотки смотрите еще дополнительно вот такие вот потрясающие мотоциклы за 200 тысяч рублей 2014 года а не взять да? но для него чтобы он был в состоянии нужно вложить сюда 150 вот такие вот экземпляры экспонаты как бы кстати уже сочится Тут надо будет еще и крышку вскрывать смотреть Давайте заведем, еще не заводили Надеюсь, там масло есть Заводим АБС-версия АБС-версия А там что-то я АБС не вижу? С той стороны есть АБС? Трещотка А? На диске трещотка АБС Здесь нет трещотки АБС Почему у него на приборке написано АБС? Объясните мне Как такое может быть? Если здесь нет АБС, там нет трещотки, точно? А сзади. И сзади трещотки нет АБС. Почему он? АБСная версия. Это с приборкой, явно не с этого мотоцикла или что? Другий навес. Не Но будет по большому счету ничего ему не будет. 180 и здесь, 198. Это мы смотрим уже себе мотоцикл и как бы какой-то он жестковатый. Поворотник этот не оригинал, тут его нет вообще. Там сложная дырка если вы можете наблюдать. Воняет. У меня отключилось все для того чтобы показать у меня не вот он поломанный паук болты советские удлиненные для чего-то не пойму вполне может быть что вилку крутили конечно крутили тут видно что насечки есть о том что крутили вилку вот такая вот беда здесь почему она протертая как она здесь может быть вот эта фигня протертая быть если она стоит под пластиком короче пранкенштейн друзья мои это просто какой-то полный пуштец вот как-то так что будем брать 50 рублей это 50 тысяч рублей да это алена она теперь у нас будет тоже с нами сотрудничать вот такие вот дела друзья мои вот такие вот грустные дела все пойдем отсюда вот такой вот потрясающий мотоцикл за 200 тысяч рублей это вы после того как мне говорите что Патрик, там же мотоцикл за 165, который ты взял, Ерша, это же полное говно. Вот это вот говно за 200 тысяч рублей. И я бы вам сказал, что этот мотоцикл выглядит намного грустнее, чем то, что мы взяли за 165. Ты его видел за 165, который мы взяли? Ну что, он такой грустный Нет. по сравнению с этим. Нет. Не знаю, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, спорьте со мной. Я, может быть, что-то не понимаю, но... За 200 тысяч рублей такой мотоцикл В который мы сегодня посчитали, что вот тот за 160 Который мы взяли, в него надо вложить Примерно 140 тысяч рублей Это будет прям целлофанничь, то есть новый пластик С наклейками, со всеми шпунтиками Маленькие, всякую фигнюшечку Мы взяли, плюс фару еще оригинал Плюс пластик весь оригинал Ну практически весь, то есть самое основное Мы уже посчитали сегодня примерно на 140 тысяч рублей Это если заказывать здесь Я думаю, что скорее всего, если мы закажем это в Таиланде У нашего знакомого, мы потратим Ну пускай тысяч, может быть, 100. Ну имеется в виду заказчик Оплатит там 1100, то есть все равно дешевле будет Но ну, вот сюда мы считали примерно Думали ну 1050 вложить Там 70, какой хрен Сюда 150 надо положить Вообще просто это... Сюда дешевле просто взять купить китайский пластик Тогда какой смысл его брать, если мы купим его за 200, купим за 30 пластик, поменяем резину колодки, всю фигню, он станет нам в 270, да, и мы не продадим его за 270, ну, или как бы даже если продадим, какой цимус, где цимус, цилечка, какой, в чем цимус, блядь. Короче, извините, это будет ролик с матом, поэтому. Он говорит, я указал все основные моменты. Что было видно на фото? На фото было видно, что задний правый стопах под замену. На фото было видно, что правый передний поворотник, поворотник. поворотник, да, вернее поворотник тоже у нас идет под замену. Не указано, что оказывается снизу. Огромная дырень, причем в детали, которая вместе с хвостом, и облицовочной деталью, которая идет как раз таки на стопах. Этого нигде не указано. Не указано также, что фара вареная. Паянная просто Паянная, пипец. Перепаянная. Ну вот, то, что там везде все в масле, все в говне, это говно торчит отовсюду, это мы уже ну, понятно показали на видео. Но вот что еще он тоже не указал совершенно а то что короче говоря от э... это мы к тому Фронштейн. говорим это это Ты как бы вопрос к тому что мы сейчас просто обсуждали это о том что он говорил я в объявлении все указал прям все косяки торга указал нет, торга, торга нет. нет вы знаете прекрасно куда вы едете вы знаете что он в таком состоянии ну как бы я говорю, мы понимаем в каком состоянии учитывая что мы взяли за 165 вот тот ёрш который вы сейчас ссылка вот здесь в описании то есть тут как бы вот как бы мы ехали с этими мыслями, что, ну, в принципе, можно 200, может он в чуть в лучшем состоянии, может пластик оригинал просто побитый, там, тра ля, -ля. Вот Алена сейчас поэтому возбуж... возбуждается, возмущается. Помимо всего этого, кронштейн, подножки левый, он впаян, там, уголок впаян металлический, но, опять-таки, на фото не было видно, что пластик сверху облицовочный, он со сквозной дыркой. Это пипец вообще. Это как? Это как? Нет, ну ладно, как это? Ладно, это можно представить, неважно, это, это тоже этого не было указано совершенно. Ну, вообще, короче, мотоцикл огонь. Прям, блин, сел, поехал, уебался в забор, классный, блин. А почему бы взяла реально? Ну, реально, блин, ну, 100 тысяч, мне кажется, это его прям потолок. Запчасти выпустить, но... двигло его продать, блин, вот не, но... назад. Мы это как бы это конечно не наш метод я не люблю запускать мотоцикл на запчасти я как бы люблю их постанавливать я не патолога анатон да я больше а им доктор вот я люблю лечить мотоцикл но реально вот этот мотоцикл а с рулем вообще, руль не оригинальный грузиков нет причем грузиков наверное, нет, потому что руль не оригинальный yeah, грипсы that's okay. разбитые 200 тысяч, вы что, охренели что ли? Я лучше за 200 тысяч, а, ну, если бы например, да, я бы лучше взял Хорнета старого, 96 -го года, ну, в состоянии ездабельном, ну, вот. А -а -а. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, и всем пока. Патрик, Алена, Глобус Мотор.